Что случилось? Вот и вдруг что-то там начало гореть на клиентской машине. Просто в селедке бабах поломалось. Забираю, ребят, тачку Model S. Иду щелкаю ключами, а машину найти не могу. Ого, сразу все, смотрите, капот открыл. И ручки, и багажник. Ладно, ладно, закрывайся. Hello. I want to pick up two cars from here. Huh? I want to pick up cars. It's not, it's not a car, <laughs> close trailer. Yeah, it's close. If you Tesla Model 3 and Tesla Model S. opens us I got I got to see the you and the Короче, куда-то не туда. Приехал, перепутал. Танк огромнейший просто. Новые машины, видите, ребят, стоят. Спросил у водителя, он мне сказал, тебе надо идти куда-то там не туда. Короче, ребят, я всех замучил. Я диспетчеру позвонил, я брокеру позвонил, я всем позвонил. В итоге потом позвонил еще водителю. Нашел водителя, который сюда уже ездил. Оказывается, прикиньте, что? Тоже женщина. Странная женщина, не очень странно. Оказывается, она мне должна была дать здесь номер секции, номер ряда, номер автомобиля, и я его найду. Понимаете? Я его тогда только найду. Иначе я его не найду. А я просто езжу. А она мне говорит, ну там найдешь, там заезжай. Видите, 2R. 2Q. Так, все, пыли, смотрите. Ладно, я здесь не буду писать, Путин вор, вы и так все знаете, правильно? Потому что пыль довольно сильная, я сейчас просто нацарану, и кто-то будет съездить с этой надписью. Ключ, вот он ключ, вот так выглядит, я его сюда ставлю, и все. Вау, смотрите, это новая версия, это 21 годик. Так, а как у нее включается передача? Окей, так может быть? Ну и дела. I'm Ребята, гуляю по ночному Даллосу. Ничего здесь особо интересного. Много раз я здесь уже был. Трак где-то припарковал свой там вот за углом, под мостом. Сам сходил в кафешку, посидел, поужинал. Настроение просто шикарное. Че вам показать? Особо ничего не покажет. Здесь ничего такого интересного, здесь нет ночи. Иду в тракт ночевать, а завтра загружаюсь остатками машин и выезжаю в Майами. Какая тачка интересная, смотрите. Это бар на колесах, то есть ты крутишь педали и он едет. Чем быстрее крутишь, тем быстрее едет. Нормально? По-моему нормально. А вот здесь кайфарики самые сидят, лентяи, которые не крутят, которые только бухают. Ребят, помните, я вот этот штекер поменял? Ну вот он новый, собственно, стоит. А вот этот штекер не поменял. Не поменял, в принципе, здесь... Похожие пазлы, они сходятся, естественно, но, к сожалению, этот, видимо, новый образ, видите, вот он шатается немножечко внутри. Это влияет на мои поворотники, стоп-сигналы, аварийку. Иногда я включаю аварийку, горит только правая, чуть пошевелю, начинает левая, отпускаю, опять правый. Короче, вот эту штукенцию я купил новую, и сейчас я ее буду менять. Поставлю вот хорошую, в которой полотничком входит, тем более здесь разбита крышка. Старую выкину, поставлю новую, красивую, пока у меня есть время. И вот таким образом это все будет происходить. Ничего шататься не будет. И будут гореть все фонарики. Вот так, ребята, смотрите, какая красота теперь. Так. И все. Тоже шатается, но, ребят, поменьше. Я надеюсь, что работать будет. Пойдемте попробуем. Что, аварийки включил и включил габариты. Давайте вместе с вами проверять. Пожалуйста, все четко. Габариты горят. Там габарит горит, там аварийка горит. А если пошевелить... Нет, ему без разницы. Отлично. Просто вот этого старого образца, видимо, был, штекер. И там, видите, такие пины, которые внутри стоят, они немножечко меньше. Ребят, забираю в Ford Furen 2011 года выпуска. Такую старенькую машину, недорогую, потому что сегодня, ребят, суббота. Если я сегодня хоть что-то не заберу, то я уже сегодня, завтра не выйду. Воскресенье придется ждать до понедельника, поэтому есть смысл взять немножко дешевле, но машину, которая пошла на, на открытый трейлер, соответственно, дешевле, чем остаться здесь до понедельника. Ну вот примерно, ребят, так. Не знаю, может поближе чуть подогнать. Да, наверное, чуть поближе, чтобы кулак один был. Ребят, забираю Porsche Тайкан 2020 года. Ага, вот он так выглядит. Еще Тайкан никогда не забирал. Первый mm -hmm. раз. Короче, ребят, решено было Tesla на второй этаж кинуть, потому что Тайкан он еще тяжелее. А Tesla Model S тяжеленная тоже, но вроде бы как поменьше Еле-еле гидравлика идет, ребят Я решил, что я буду каждый раз, когда уезжаю в отпуск Одну систему, короче, трейлера полностью чинить И таким образом я все потихонечку починю Следующая система это электронная, электрическая точнее Помните, да, я вам уже говорил, что я хочу сделать коробку нормальную Аккумуляторы новые, хорошие поставить Полностью провода такие толстенные, жирные поставить Запаянные, припаянные Чтобы этот вопрос уже точно был решен и отметен Чтобы я на это уже не грешил Ну, тяжело, да, тяжело, видно? Потом я хочу поменять вот эти вот цилиндры большие Наверное, вот этот кривой тоже поменяю он Иногда подклинивает, но он не так сильно Точнее, он совсем не влияет сейчас, когда мы поднимаем А вот эти вот влияют внутренние Видите, вот эти большие? Они, конечно, сильно влияют Поэтому их и будем менять Тоже то же время придет, но ничего Главное не расстраиваться, ребят Все в наших силах с вами Короче, ребят, приехал забирать автомобиль Шеви Камару, а клиент просто со вчерашнего дня не отвечает. Перестал отвечать ни мне, ни брокеру, ни диспетчеру. Мой диспетчер попросил меня доехать и постучаться ему домой, но я вижу, что дома никого нет, потому что свет включен ночной, видите? И плюс еще там какая-то ерунда лежит около двери, то есть очевидно, что никого нет дома, клиент куда-то уехал. Странно, почему он не предупредил. Ну, надеюсь, что с ним все в порядке, он здоров. В любом случае, сейчас позвоню диспетчеру. Знаете, какая система, когда вот такая история происходит? Брокер заранее, когда он, когда клиент обращается к брокеру для того, чтобы перевести автомобиль, он заранее берет депозит, ну, скажем, там 200-300 долларов какой-то процент от суммы. Не всю сумму, какую-то небольшую денежку для того, чтобы понимать, что ты обратишься потом и будешь на связи, и твой автомобиль заберет, приедет автомобиль. Ну, поняли, да, чтобы вот эта вся система работала. Поэтому у брокера уже какие-то деньги есть. Я просто позвоню сейчас диспетчеру, сказал, что я здесь, так никого и нет. И, пожалуйста, ну, компенсацию мне заплати, потому что я сюда ехал, в этот город. Я нахожусь сейчас в Хьюстоне, а я был в Далласе. И, собственно, потратил время, деньги. И, в любом случае, сегодня воскресенье. Завтра мы машину все равно другую найдем. Эту заменим, ничего в этом страшного нет. Плюс у меня еще одна машина. Помните, Ford дешевый? Мы его тоже заменим. скинем где-нибудь. Кто-нибудь другой повезет на открытом трейлере. Я возьму дорогую машину. А плюс, что самое главное, ребят, что меня очень сильно, э, сильно очень меня поднимает настроение. Я сегодня встречаюсь со своим другом Евгением из Волгограда. Он сегодня прилетает в Хьюстон. Я вчера, вчера мы с ним взяли ему билет на Хьюстон. И сейчас я через буквально 30 минут он уже прилетает. Поехали встречать. Ребята, ну чего? Вот я и встречаю своего друга Женьку. Заказал ему такси. Он едет я приехал в аэропорт Хьюстона буквально две минуты не доезжая встал здесь на парковочке сюда близко уже подъезжать не могу, нельзя и где-то, где-то я сейчас буду высматривать его вот такси вот уже повернул, пойду встречать, ребята класс! вот и Женька прибыл Так, так. залачил, пока качнулся, да? да, подкачался Короче, ребят, решили мы, что сегодня сделаем выходной и взяли отель, поживем в отеле, отдохнем, вечерочком сходим в кафе, сейчас, собственно, тоже идем суши поесть, здесь дед есть. Женька, Женьке хочу показать еще этот буфет, который безлимитный кушаешь, ты один раз платишь, и а безлимит кушаешь. Ты не в таких? Нет. Как не. тебе, Америка, как первые шаги? Расскажи. Пока непонятно. Пока непонятно, пока не понял еще. Пока еще не понял, до сих пор как-то как, ребят, я писал в все помните, что в Мексике не очень спокойно хотя мы уже ролик смотрели и вот Женька сейчас говорит, блин, еще говорит, пока никак не отойду от Мексики потому что там реально с ментами не все в порядке ребята, пришли сейчас ключ сделать Женьке для квартиры у меня есть, у того Женьки есть, смотри можно выбирать, это плюс 4 доллара ко всему а, давай, дальше, дальше. американский, да? да? все, заплатить картой, виза, да? давай вот так проведи, как показывает, либо вставь все, ребят, 4.33 ключ, представляешь, будет готовый, идти. Нормально? И все, ребят, сейчас он будет изготавливаться. Смотрите, сейчас выберет тот, который нужный. Вот он, американский. Пошло дело, Жень, видишь? А вот здесь можно, ребята, вот такую штуку взять и на ней написать. Your information hero. Здесь информация твоя написана. А ты можешь любую информацию выбрать. Ну, например, Женька любит Америку. И ему сделают кулончик, браслетик, видите? Или вот такое, или вот такое. И он на ключ повесит и будет... Ходи. Ребят, помните, я здесь вчера был? Клиент просто со вчерашнего дня не отвечает, перестал отвечать. В итоге дедушка проснулся, очнулся, приехал. И я сейчас буду вот эту машину забирать у него. Шестиступенчатая, ребят, коробка. Так, короче, где? Вот это. Какая-то она супер, походу, мощная. Офигеть. Тут вот она прет, ребята. Это я понимаю, рейсинг кар нормальный. Такой погонять можно с ручной коробкой. Женька прокатнул на Порше, говорит, да, говорит, страшное дело, две секунды, да, короче, вот такая у нас Тайкан Урус Ламборгини, и вот самая дешевенькая В какую-то деревню ребята в Луизиане заехали, а в Луизиане вчера были большие шторма, по пятибалльной шкале на четверочку были, там даже картинки такие ходили о том, что там крышу может сорвать, я много домов видел, которые... Реально заколочено, люди готовились к этому шторму. Но вот, как видите, сегодня уже никаких проблем нету. И сейчас время 6 часов, а я приехал доставить машину. Но, к сожалению, похоже, мне придется здесь сегодня ночевать вместе с Женькой. Сейчас, может, поедем отель какой-нибудь снимем, погуляем по этой деревне. Видите, вот эта компания, которой я завтра сдаю машину, она, к сожалению, закрыт. Что? Да, правильно. Видите, замочек. Закрыть. Так бы я мог им загнать, ключ спрятать и оставить. Здесь я оставить не могу, это не по-христиански. Ребята, короче, такую систему изобрели. Это у нас Тесла. Она очень тяжелая. Она ее просто не поднимает, гидравлика не оселяет. Я уже, блин, измучился. Думаю, ну что, в чем может быть проблема? Офигеть, как бодро идет. Теперь я понял, в чем проблема, ребята. Разобрался в главной проблеме. Что случилось? Фух, ребята, ну мы и потрудились, конечно. Вот наш отель сегодня сняли отель, как собственно вчера. Смотрите, я весь грязный просто. Короче, быстро вам рассказываю, хотя быстро не получится, рассказываю вам историю, которая сейчас произошла. До этого у меня проблема уже не возникала. Помните, когда я поменял, поставил вот эти соленоиды, поменял какие-какие кабели? Но сейчас у меня снова, снова возникла эта проблема. Я столкнулся с теми же трудностями. Я не могу большую машину тяжелую, она, она весит две около 2,5 тонн, Tesla Model S. Я ее не могу наверх поднять. То есть одна гидравлика начинает поднимать, вторая гидравлика останавливается и не хочет поднимать. Что мы только не делали, ничего не получается. Поднимаешь, начинаешь, одна сторона, вторая останавливается. Я думаю, ну, тут вариантов немного, собственно. Либо нету давления, создается, да, в системе, Соответственно, должно где-то масло течь, где-то надо что-то подтянуть, заменить какой-то шланг, как у меня уже было неоднократно. Либо аккумуляторная часть, да, просто недостаточная мощность подается на, соответственно, на мотор. Мотор я разобрал, снял, достал. И смотрю, действительно, там плюсовой-минусовой так себе были прикреплены, их надо просто заменить кабели хорошие, жирные, толстые поставить, которые будут идти до соленоида. Но... Это меня даже не сильно удивило. Удивило меня то, что мотор, он на 24 вольта, он не на 12 вольт, а, как, а у меня система траковая на 12 вольт. Дальше стоят здесь два аккумулятора, ну, наверное, 12 вольтового, очевидно, друг за другом зацепленные, так последовательно, плюс-плюс-минус-минус. Минус. И с них уже с плюса и с минуса идут на массу и, ма и также идет с аккумулятора на минус на мотор. С мотора идет на соленоид, соответственно, соленоиды на аккумулятор. Я не понимаю, каким образом тогда это 24-х вольтовый работает от а 12 вольтовой системы, я не понимаю. Что ты, Женя, хочешь сказать? 12 плюс 12, 24, последовательно. 12 плюс 12, 24, Женя, говорили. Работает ли так или не работает? Короче, напишите, ребят. Но смысл в чем? Мы точно поняли, что проблема в аккумуляторной части. Вот эти аккумуляторы у меня, по всей видимости, сдохли. Они плохие уже все совсем. У меня сейчас просто питается... Ну, у меня как бы от трака идет, поняли, да? Плюс-минус от трака на эти аккумуляторы, которые в траке, в трейлере стоят. И трейлер уже, как я вам рассказал. То есть получается так, что уже эти сдохли аккумуляторы, их просто отменять. Но что мы сделали? Я понял, что надо еще где-то подпитаться. Мы подогнали подогнали клиентскую машину я, видите, у нас там фш, дым начался я быстрее, не все, и прекратил съемку, некогда было мы-то подогнали клиентскую машину подсоединили к ней дополнительно еще на мотор помимо того, что от трака Два, 12 э, плюс и минус начали газовать на клиентской на траке я тоже поставил оборот и тогда у меня прям гидравлика, вы, наверное, видели как я ее никогда такой не видел, она прям -у -у, так прям прет, то есть так как надо она начала работать, и вдруг что-то там начало гореть на клиентской машине ну, по всей видимости, просто перенапряжение пошло на, на машину не машина отдавала а трак ей отдавала и это было много для нее ну короче там начало что-то дымить ну все нормально она заводится все работает нет никаких проблем ничего не, не загорелось просто где-то проводочка чуть-чуть не выдержала хотя и проводка вроде не воняла да непонятно да ну воняла да может быть не знаю ну короче ну ладно заглась заглась все понятно ребят я не спрашиваю вас могу ли я в пользу скринской машины не надо мне писать что отчета какого черта это вопрос не стоит вопрос в следующем как разобраться с этой системой? Поставить два аккумулятора новых, очевидно, надо. 100% эти старые, им больше, я думаю, трех лет уже, они ну, в плохом состоянии. Но надо поставить, наверное, гелевый аккумулятор. да? Не зря же гелевый аккумулятор ставят на лебедки электрические. Там тоже большая мощность, они тоже много тянут. Примерно такая же система, да? Просто надо первое, я меняю из самого простого, начинаем от простого к сложному. Меняю провода, там были они в плохом состоянии, мы видели. Поставлю толстые, жирные, вот такие, с запаянными клемами, прикручу хорошенечко. Это первое. Второе. Соленоиды у меня хорошие, они не греются, в них проблем точно нет уже. И я не могу, у меня есть 24-вольтовый огромный соленоид, но я его не могу поставить, потому что, как я полагаю, у меня система 12-вольтовая, или же 24 4 А почему у меня тогда мотор работает? А может быть он работает и не на полную мощность, он должен на 24, и тогда будет полностью полную мощность, а сейчас на 12 по чуть-чуть, и у меня поэтому система так медленно поднимает. А если мы наладим ее путем хотя бы, во-первых, замены аккумулятора на гелевые, которые Емкость собирают и потом ее по чуть-чуть выдают Короче, давайте ваш совет в комментариях Я знаю, что вы любите давать советы И какие-то из них есть реально вот Толковых ребят, которые Соображают не на моем уровне А большинство, как я понимаю, на моем А, ну, соображают В этой аккумуляторной всей электронной теме И смогут дать какой-то дельный совет Ну ладно, в итоге мы тачку загнали, все понятно, все хорошо Но факт остается фактом Что-то надо делать Так, доставляем Ford, наконец-то Многострадальный как мы вчера выгружали, ребят. Тесла выгружали для того, чтобы его забрать. Кое-как. Вытащили. Доставляем в эту компанию. Сейчас они подпишут и погнали. Смотрите, ребята, с правой стороны провода повалило. Столбы опорные. Вот здесь и связь толком не ловит сейчас. Вот, смотрите, здесь повалило дерево. Вау! Вот это здесь был штор. Смотри, чувак, дурак вообще. Он еще едет по этим. скорее всего. Ну это понятно, что отключили. Смотри, а вот она справа налево провода проходили. И видишь, на дорогу прям провода упали. Поэтому Google нам говорит, что сейчас дорога перекрыта. Но мы рискнули и, как видите, не прогадали, потому что мы подъезжаем уже к нашей загрузке. Здесь, посмотрите, елкой Новым годом пахнет, да? Срубили нашу елочку под самый корешок. Просто в середке бабах поломалась. Офигеть. Что там, вода? А, провода. Что, на медь соберем, может? На алюминь соберем, может? Да. Сзади. Он вертолет летает. Траковая парковка, ребят, дальше туда. Но мы туда заехать не можем, поэтому трак бросаем здесь. Сами идем на аукцион, забираем машину. Это такой маленький какой-то колхозный аукцион. Забираем здесь две машины. Машины. Одну машину заберем для моего коллеги, который едет за четыре часа до меня, а это аукцион работает до 4. и он, соответственно, не сможет, к сожалению, не успевает эту машину забрать, поэтому он меня попросил, доброе дело сделать, сейчас с Женькой двоем заберем машину и, собственно, задним ходом будем как-то сдавать, я не знаю, ну вдвоем полегче, хорошо, я не один. Какие дела, что тебе, Женька, как работа вообще? Не, ты расскажи, что ты вчера говорил, когда мы с тобой работали, когда мы все потные, грязные, вонючие были. А по телевизору, когда смотришь, непонятно, что она такая тяжелая да, то есть, ребята, ну, что-то я не мог поднять дверь а не может поднять, там то, двери не да, сноровка здесь, конечно, ну знаю, я тоже когда начинал, ничего я у меня поднял. не получалось, а сейчас я уже знаю, да, ну, в итоге поднял а Женя говорил вчера, что, блин, я смотрю по телеку, так все легко, трак такой маленький у тебя в экране, улыбаешься, в телефоне, да, улыбаешься, смешно, так все, раз, машинку взял, за... а на самом деле, блин, ребят, нифига не так, это я вас не переубеждаю, Нет, работать просто... стоит, стремиться стоит, мое наблюдение, да, нужно, нужно идти вперед, однозначно. Ну вот иногда, как там, через терник звездам, так да, говорят. да. Представляете, ребята, приехали на этот аукцион. Она а сразу смутила, мы еще когда шли, что-то вообще никого нету. Пустая парковка, никого нету. Все, они не отвечают, у них все закрыто. Ну, американцы, что знаете. Дерево упало. Все, все, все, сразу все. Давайте домой закрываемся. Хотя на самом деле здесь не, не, не просто дерево упало. Тут прям целая катастрофа настоящая. По телеку, по телеку. Да, показывали, что прям вот вообще здесь ужасно, что творится. Ну и правда ужасное. Вот, пожалуйста. Раз, дерево. Дерева нету. Провода лежат. Вон там дорога просто вся, не одно дерево. Да, вон провода просто лежат. То есть у них они здесь все обесточены, соответственно, они не работают. Вот здесь, видите, они такую специальную рамочку поставили. Бах, все, чувак, ты к нам сюда не заедешь. То есть мы даже развернуться здесь не можем, поэтому мы сейчас будем задом сдавать. А у них там есть парковка, просто мы туда не можем доехать. Ребят, пока нам делать нечего, и мы стоим здесь в лесу, мы решили, знаете, что сделать? Короче, логически еще раз размышляем. Если до этого, когда я поменял и поставил два соленоида, у меня было все хорошо, и моя гидравлика работала, я поставил даже самые тяжелые машины наверх, ставил, не было проблем а сейчас это началось, то поступаем так же, как мы поступали в последний раз, когда это происходило. Я просто менял соленоиды. Несмотря на то, что я их поставил два, все равно, видимо, внутри они уже... А вот и снаружи, по-моему, да? Да нет, снаружи вроде бы еще не подкоптились нормально, чувствуют себя как новые. Но внутри, видимо, им пришел кирдык. Поэтому ставим вот такой на 24, посмотрим, что будет. Дети, видите, видите, здесь, ребят, клеммы такие мужские, большие, хорошие, здоровые. Вот сейчас мы это сделаем, поставим, попробуем. Будет работать? Хорошо, не будет работать, но... Будем дальше идти. Сейчас первый запуск, ребят, будет. Вот он. Подсоединили полностью. Вот здесь подсоединили. Клеммы зажали. Здоровые гайки. Видите, не то, что вот здесь маленькие. Ну, а что, будем пробовать, смотреть, как все это дело пойдет работать. Громче, да? Вроде бодрее. Как будто бы погромче, да, работать значит? Как будто бы бодрее. Ну, вчера все равно бой быстрее. Вчера быстрее было, мощнее. да. Но что делать, давайте попробуем. Но это 24 вольта. У нас здесь 12 вольт. Но все равно он работает. Но вот эти явно сгорели, потому что снаружи пусть и не видно, а внутри они все, они соединяют хуже, и поэтому из-за этого контакта у нас не поднимает хорошо гидравлика. Фик знаете, знает, что делать. Ну, давайте попробуем с этим. Сейчас я его закреплю, как-нибудь здесь установлю. Старый наверное, пока снимать не буду, хотя можно, но пускай висят. Убирают, борются с последствиями вот этого урагана. А я вот еду, хардкор смотрю. Ребята, у них бой в ноябре, по-моему, в Майами. В хардрок казино у кого-то есть возможность, напишите, пожалуйста, кто вообще знает их, кто может билеты добыть. Как это вообще происходит, я просто не понимаю. Знаешь, что они будут приезжать сюда, я бы хотел посмотреть. Может кто-то знает. Так, ребят, доставляем сейчас Tesla Model 3. Сейчас я ее фотографирую, что она была в идеальном состоянии, доставлена ровно в таком же. Совсем новая машина, видите, в пленочке еще. Какие-то идиоты, взяли здесь, раскидали шурупы. Женька сейчас собирает, чтобы никто не попал туда. Просто тачку берешь оставляешь. Там какая-то инструкция есть, тачку оставляешь, ключ внутри, Надо ключ оставить. Почему-то погасла вся электроника на Тесле, я не знаю, я к ней ничего не подключал. Свой трак я к ней не подключал почему она погас? Видимо, зарядка, что ли, садится, я не знаю Может быть, так она все ведет, когда зарядка кончается Или я что-то нажал какую-то вот кнопку Алло, Тесла, hello Нет. Поставь вот здесь Короче, все нормально Я все выполнил Ребят, уже совсем ночью, поздно Приехали машину выгружать Спасибо Сара Ехали, еще Женька сейчас Женька говорит, может на утро, я говорю, да ну, вроде бы обещали клиенту, надо бы сегодня довести, хотя можно было бы завтра, но вроде бы мы сегодня ему пообещали, клиент такой мужичок, блин, ребят, спасибо, что сегодня довезли, давайте вот вам 200 баксов, на завтрак, это вам, говорит, на завтрак, так что завтра будет вкусно завтракать, поэтому сегодня надо по-любому попасть домой, в Майами, чтобы завтра с утра мы встали и поехали кайфовать, хотел сказать, на речку, на океан поехали, на рыбалочку.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 это знаменитый Hard Rock Casino ждем сейчас такси, припарковали трак поедем домой, буквально ехать 10 минут и мы дома наконец-то сегодня у нас среда даже или четверг то ли среда, то ли четверг, ну короче, до понедельника я точно отдыхаю, а там посмотрим